Хорошо, я чувствую, что у нас есть, наверное, небольшая задержка по связи, будем тогда друг по другу чуть-чуть отстраиваться. Смотрите, Василий, каким образом предлагаю нам нашу встречу построить, да? то есть у нас сейчас такой, наверное, первичный скрининг обсуждения будет, да? там относительно вашего резюме относительно вакансии, да, то есть немножко поговорим, да, там по вашему опыту. Он, конечно, такой очень объемный на самом деле, поэтому, наверное, попрошу сделать такой формат урола, да, там по опыту, чтобы вы, наверное, могли немножко сделать сами. Акценты да, там, относительно вакансии, да, там, возможно, чтобы ну, хотели подсветить именно в своем опыте, я буду там параллельно немножко задавать вопросы, да, чтобы мы так максимально структурированно с вами, наверное, пообщались. Вот. И, соответственно, со своей стороны тоже расскажу про метро, про вакансию, да, там, отвечу на ваши вопросы. Я же правильно понимаю, что вам Женя описание вакансии направляла? Да? Да, да, вы... направляла, да. Да, да да ну просто чтобы не понимать тоже, как у вас, как, какой у нас бэкграунд по вакансии. Вот, ну и наверняка, да, там, если у вас есть какие-то вопросы, вы мне их зададите. По времени обычно там, ну, не знаю, там от 40 минут до часу занимает встречу. То есть там, опять же, да, зависит, насколько быстро там мы все это с вами обсудим. Вот, ну, наверное, да, там основной фокус на каких-то скорее, последних местах работы будет меня интересовать. Вот, но тут, в общем, как, как сами решите, да, если можно, начнем тогда с вас. Да, так. какой вопрос у вас, что рассказать вам? Ну, ну, вот смотрите, да, то есть там как обычные чары просят, да, там, не знаю, самопрезентацию, гроул по опыту, как хотите, да, то есть, ну, какой-то вот, наверное, там, вот, вот чтобы вы, наверное, да, там, в плане своей самопрезентации хотели рассказать про свой опыт, да, то есть, ну, там 5-7 минут буквально, если можно. Да, давайте да, расскажу в контексте данной вакансии. Значит, управлением угу. запасами я занимался в ЭКО, это основное как бы, опыт по данному направлению. Там первоначально я пришел на позицию ведущего аналитика, который разрабатывал поставки, график поставок и планировал поставки. То есть я отталкивался угу. от плана продаж и составлял угу. планы, грубо говоря, входа, выхода из магазинов. И все это на уровне конкретных магазинов и складов. Угу. Соответственно, значит, здесь у меня, естественно, я и рассчитывал и... То, что здесь в описании вакансии называются дни запасов, ну, угу. вот, по-английски называется stock coverage, покрытие запасов. Угу. И угу. в том числе с старыми запасами тоже работал, то есть с теми запасами, которые очень долго оборачиваются. Угу. И, то, то есть здесь у меня был основной фокус на прогнозировании, но я его строил на основании детального анализа до уровня SKU и конкретного объекта угу. магазина или склада. Значит, цели по, соответственно, ставились по покрытию, и основной подход был для того, чтобы у нас это покрытие было равномерным в днях по всем магазинам, по всем ключевым uh -huh. Uh -huh. регионам. Дальше по доступности товарного запаса. Здесь мной была рассчитана модель, которая оптимизировала запасы в магазине с учетом вместимости подсобного помещения магазина. Uh -huh. uh, и uh, у меня, соответственно, были uh, в подчинении uh, сотрудники, то есть вот именно в ЭКОРОС у меня было 9 подчиненных uh -huh. и каким-то вот таким uh, техническим контролем, в том числе, они uh, занимались, uh, uh -huh. и я, как бы, координировала эту деятельность. Uh, значит, и тут, как... когда вы стали uh, уже uh, в РИО, да, руководителя отдела, <смех> <смех> сейчас было da. 9 человек, правильно? <смех> <смех> <смех> <я понимаю? смех> да, да, совершенно верно, да. Значит, был, естественно, у меня опыт и бюджетирование. Uh -huh. Экорос, но специфика вот именно бюджетирования, она хорошо работает больше в западных компаниях, потому что в российских компаниях, в частности в Экорокс, было очень много адхоков, то есть дополнительных uh -huh. каких-то мероприятий, которые uh -huh. в самом бюджете не закладывалось, и вот здесь точность бюджетирования из-за этого была низкой. Вот. Ну, я уже не говорю про mm -hmm. вот эти все наши дизастеры, связанные с в последнее время со всякими там, военными операциями, ковидами и так далее. Mm -hmm. вот. Но mm -hmm. это все как бы производилось, все эти бюджеты, и в том числе больше здесь у меня опыт именно на предыдущем месте работы для бюджетирования. в Avon, косметической компании Международной mm -hmm. там было планирование mm -hmm. как сверху вниз, так и снизу вверх. <связывая> и вот именно на последнем месте работы в NVIDIO или Дорада я сосредоточился на отчетности. И Главное, здесь у меня была методологическая работа, когда я ну, встречался с коллегами, с бизнесом и со, ну, предлагал им перечень показателей, измерений, по которым они бы отчитывались на операционном совете. Дальше я ставил, писал ТЗ программистам, и они все это реализовывали в виде дашбордов в MicroStrategy. Это такая система BI. Mm -hmm. вот. Да, И... MicroStrategy, а, По-моему, сейчас в Metro Power BI, но MicroStrategy у них тоже -то Да, не да, была? здесь Потому вот них, этот у них раз... сейчас очень сильно развивается это направление тоже, да. Ну, давайте я вам скажу. Про MicroStrategy такая нишевая система, она относительно небольшую долю рынка имеет, несмотря на то, что на американское она под санкции не попала, но вот она в очень небольшом количестве, поэтому здесь вот сложно вам будет найти специалистов mm -hmm. Тратит же, вот я просто и по собственному опыту говорю вот в отличие uh -huh. от других более популярных систем поэтому здесь у меня конечно преимущество что я хорошо работал ну имею большой опыт вот два uh -huh. года работы именно с этой системой uh -huh. Uh -huh. с точки зрения отчетности об, об обслуживании поставщиков здесь у нас были ряд отчетов связанные именно uh -huh. с показателями ключевыми показателями эффективности поставщиков Uh -huh. И у меня был в подчинении как раз сотрудник, который в том числе делал эти отчеты, я координировал эту деятельность. Uh, и вот сейчас... В частности, мне там поступают э, запросы на отчеты, я делаю их по оптимизации процесса заказа. У нас э, угу. появился процесс э, в связи с недавними событиями вот этого импорта, параллельного импорта. Угу. И, соответственно, я поддерживаю вот эту отчетность на более э, ну, сложном уровне, чем если бы это нам поставляли локальные поставщики. Вот, а по э, угу. портфелю проектов, у меня большой опыт работы именно с проектами в... Uh -huh. Avon, uh -huh. uh, uh, uh, uh, ну, есть опыты uh -huh. uh, по внедрению CRM-систем uh, в ЭКО и на последнем месте работы, вот когда мне изначально, как бы, у меня должность была больше по отчетности, из-за нехватки персонала, вакансий, много приходилось заниматься именно отчетностью, но на текущий момент я автоматизировал, 90% там, э, трудозатра, да? то есть, грубо говоря, если они составляли раньше там, 40 uh -huh. часов в, нед... в месяц, то сейчас они там 5 uh -huh. часов. Вот. И э, uh -huh. сейчас я уже больше участвую в проектах, на уници... инициативах, сейчас это можно называть продуктами. Э, ну, uh -huh. например, тот же, как я уже сказал, параллельный импорт или так uh -huh. называемые гибкие матрицы, когда из-за дефицита товара ищутся заменители для этого товара. Вот, вот в таких вот, например, mm -hmm. проектах я на текущий момент участвую. То а, есть со стороны логистики, как бы. Да, ну, то я есть... вот на последних mm -hmm. местах работы, вот именно в логистике, то есть со стороны именно mm -hmm. логистики участвую. Mm -hmm. а, и, соответственно, ну, сам даже инициирую совещание в плане того, что я собираю какие-то требования, согласовываю, потому что часто у руководителя нет возможности там, заранее ознакомливаться, ознакомливаться. Uh -huh. я им как бы все uh -huh. это презентовываю, ну, сейчас где-то один-два раза в неделю в офисе, но в основном онлайн эти встречи проходят, и им все объясняю, uh -huh. показываю. Вот. Uh -huh. и оценка именно финансовой эффективности я больше занимался в Avon, с точки зрения именно логи прибыли mm -hmm. здесь у нас в, именно в NVIDIA Альдорадо там у нас отдельное подразделение но сейчас вот меня привлекли на проект связанный с как бы условно сказать возвратом браков в продажу то есть грубо говоря трейдина и mm -hmm. продажи бэушных товаров переупакованных ну в общем как новых грубо говоря да вот uh -huh. ну, в связи, ну, те же, например, айфоны. И, соответственно, здесь uh -huh. я тоже э, должен оценить финансовую эффективность всего этого мероприятия. Uh -huh. И это у меня проект, который у меня до 30 сентября. Вот я сейчас на него переключился. Uh -huh. Вот. Э, uh -huh. Значит, вот тут указан предпоследним пунктом в описании вакансии, автоматизация разработка, определения расчета и отчетности операционных ключевых показателей эффективности основной uh -huh. цепочки поставок. Это вот, по сути, основное, так чем я сейчас занимался, uh -huh. я вам только вначале рассказал. Uh -huh. По процессам uh, в отделе, значит, uh, соответственно, у меня был один подчиненный, и потом uh, я проводил где-то вот в прошлом году где-то порядка 40 интервью, 40 кандидатов отсмотрели uh -huh. и uh -huh. вот, uh -huh. uh, отобрали еще двух кандидатов. То есть здесь я постоянно uh -huh. с ними как бы контактирую и uh, общаюсь. Uh -huh. вот. То есть это аналитики или что это? Есть, это ну, и аналитика, как бы старший давили. аналитик, да, именно вот аналитического профиля, совершенно uh -huh. верно. Uh -huh. Uh -huh. Я вас поняла, хорошо, я тут как раз тоже хотел вам вопрос задать, да, с точки зрения сотрудников подчинения. А, так, и самое большое количество у вас было непосредственно в ЭК, наверное, да, да. Ты, там 8-9 человек, вы говорили. Именно так. Mm -hmm. Наша Василий, расскажите о, о себе как руководителя, то есть по задачам в принципе понятно, честно у меня даже прям фактически нет вопросов, я прокомментирую, да, когда буду там провокацию рассказывать, да, там некоторые моменты, вот, но хочется понять, да, там о вас как руководителя, то есть как строить работу, как выстраиваете процессы, как мотивируете сотрудников. Да, вот расскажите о себе как руководителя, это вопрос, который люблю задавать руководителям, да, когда прохожу собеседование, потому что yeah, они, да. как бы, все приходят в компанию, а уходят, ну, уже, как известная поговорка, от руководителя. Я mm -hmm. в свое время как-то прошел тренинг по четырем типам в которых сотрудники классифицируются по э, угу. тому, как они относятся к задаче и э, по навыкам необходимым для этой задачи. Ну, то есть, говорю, может и хочет, да, вот эта угу. вот комбинация. И в зависимости угу. от этого, соответственно, нужно индивидуально подходить э, к постановке задач. У сотрудника. Uh -huh. Вот, ну в принципе, uh -huh. достаточно рабочая концепция. А с точки зрения взаимодействия с другими коллегами вот могу поделиться, например, лайфхаком, uh -huh. удивительно простым, но он очень хорошо работает. Вот, то есть, когда вам, например, нужно что-то от других людей, вы можете, например, там написать письмо и написать там «можете» и дальше вот что-то там указываете, да, ну или там «можешь», если вы uh -huh. в тесно. И, как правило, вот в такой формулировке, такой вежливой, это очень хорошо работает. Вот, ну, удивительно простой, но удивительно рабочий способ. Вот с точки, значит, я на самом деле по отзывам такой, и за что меня оценят достаточно автономный сотрудник, то есть мне можно поручить какое-то направление, и я как бы его буду делать. С точки зрения, в этом смысле, ну, с точки зрения общения с коллегами, я больше стараюсь как бы индивидуально взаимодействовать, то есть я не, можно сказать, не какой-то там вот такой яркий харизматический лидер, там, для проведения каких-нибудь командных там и так далее, вот совещаний и так далее. Ну, вот это в целом, угу, что ну. я могу про себя сказать. Ну, может быть, какие-то а как по отзыву, может. у вас там оценка 360 в компании где-то была, или это так? Это давно, обсуждало? да, была 360 оценка угу. в, в Avon, нужно искать ее, да. Что-то было там такое, уже забыл, давно угу. было. Ну, то есть я правильно понимаю, что так или иначе, да, там в команду готова вкладываться, по крайней мере, из того, что я услышала, да? то есть это такая немаловажная. Да, часть я же сказал, да, я чуть раньше сказал, большой опыт да, именно конечно. проведения собеседований, отбора. Вот и у -у -у. здесь я, как бы, у -у -у. вот именно как играющий больше тренер, потому что у меня собственный большой опыт, который я могу делиться. Василий, расскажите, как по английскому языку, то есть у вас, по-моему, C1 уровень указан? Да? Ну, я видимо, понимаю, да, то есть как каких-то там вообще? особых я э, тестов, сертификатов не проходил, но большой опыт именно Waven, она, как бы, американская компания, вот топ-менеджмент английский и угу. э, коммуникация, и, главное, общение с разработчиками, которые часто были аутсорсингами где-нибудь там в Индии, в Европе, неважно. Вот, с зарубежными коллегами очень было тесное взаимодействие, поэтому с ними вот именно по работе такой у меня деловой английский рабочий язык, да? то есть не на вот бытовые темы, а именно на профессиональные. Но с другой стороны, именно на последних местах эти были российские компании, и там я только разве что документацию помогал там переводить коллегам, которые плохо владели языком. Вот, то есть именно последние ну, там, вот лет пять сейчас... вот именно практики такой вот языковой дэй-то uh -huh. такого общения не было вот именно, ну четыре года да. Uh -huh. Ну, я понимаю, да, 4 года достаточно длительный срок, просто хочется понимать, да, то есть, там как, как вообще в целом поддерживаете, да, потому что ну, это такой э, важный момент, да, потому что в нашем случае руководитель непосредственно экспанс, да, mm -hmm. то есть это day-to-day communication English language, как бы, <laughs> what, on daily basis. <laughs> вот. а, насколько, ну не знаю, там пройти интервью на английском, там, если хотите, может быть, там сейчас можем там, с вами пообщаться, или сейчас можете, готовы. Ну, было бы интересно, да, если вы даже тоже оцените, насколько у меня um, для работы с экспатами. Uh, I think uh, my uh, main achievements uh, at the uh, current uh, job, work, <laughs> is the uh, uh, automatization mm -hmm. of uh, regular reports. I uh, have decreased uh, total working time, uh, which we, uh, with my team, uh, spend uh, on uh, report preparation from uh, approximately mm -hmm. uh, 40 hours to uh, five hours it is uh the main achievements uh second uh i uh found two person uh on uh, to my uh, uh substitution uh and but oh, unfortunately, uh, when, uh, okay uh, and unfortunately when uh special war operation uh started uh offers to this two person Uh, was rejected, uh, mm -hmm. and moreover, uh, mm -hmm. they uh, already uh, write uh, agreement with uh, her okay, okay. Uh, employers, uh, and uh, so it is. It was not. Uh, good situation uh, and uh, third achievements okay. i think uh, it uh, was uh, my experience uh, in micro strategy which uh, are very mm -hmm. relevant uh, for the metro cash and carry okay ok thank you я okay. не буду вас мучить сильно okay. uh, вот <laughs> сразу скажу смотрите ну а метро там mm -hmm. с точки зрения там произношений mm -hmm. может быть где-то да там грамматических Uh, каких-то неточностей, глобально они спокойно очень mm -hmm. к этому относятся. Вот. ну и понятно, что да, там при э, взаимодействии постоянно, да, там с руководителем так или иначе, ну, там, это, это это просто будет там импров, да, okay. вот, поэтому, ну смотрите, да, то есть там я бы, наверное, честно сказала наверное, не не два, да, то есть это скорее там подзабытая полентмидия. Ну да, я так вот. и я, и писал, конечно, не не, не, не не эксперт, вот, но в любом случае, да, там ну я не считаю это глобальной там, проблемой, да, то есть английский у вас есть, естественно, нужно будет да, где-то чуть-чуть подгонять, возможно, его, да, вот, но главное, чтобы не было барьера, да? то есть барьер -то я на данный момент сильно не увидела, вот, поэтому окей. Вот, но тут, соответственно, тут какой момент? Где нужен английский? Да, то есть, ну, во-первых, при взаимодействии с руководителем, да, то есть он спад доминик, он достаточно давно в метро работает. Я сейчас по структуре расскажу. Вот, и если говорить, да, там о работе именно в проектном офисе, да, то есть данный сотрудник, он является ну, вот тут логистики в целом, да, там, руководителем проекта, поэтому он участвует во всех проектах, в том числе, да, там, для штаб-квартиры э, компании, да, то есть и какие-то презентации проводит именно он, да, то есть вообще из всей логистики. Вот, поэтому, э, ну, и опять же, да, там, если вот, как вы говорите, да, такие там ад запросы да, то есть они могут быть и, э, там, вот коллега из смежных департаментов, которые в том числе являются, там, экспатами, потому что в в России экспат много, они остались в основном все. Вот. Ну и штаб-квартира, да, то есть если мы говорим там, в целом о компании, компания достаточно ну, скажем так, централизованная, да, то есть и главный офис, да, который их находится, они так очень, ну, в общем-то, интересуются результатами, да, там, своих территориальных отделений, скажем. Вот, несмотря на то, что, да, там, метро в России уже настолько укоренилось, что, в общем-то, да, там, как-то сложности там, с, да, с данной территорией, тем, чтобы там остаться, да, то есть они, конечно, не испытывают. Вот, но много реальных экспатов, поэтому, да, то есть тут два, два момента работы с непосредственно руководителям, да, то есть и дальнейшее взаимодействие там, в том числе, там, в рамках каких-то презентаций. Вот, Но еще скажу, наверное, там, опять же, относительно английского, есть у них внутри курса, вот, на которых они сотрудников управляют, если нужно что-то немножко там, ну, там, по -по -по подучить, улучшить уровень и так далее. Вот, поэтому, да, то есть по, -по английскому, наверное, <т breathe> такой небольшой комментарий, да. Смотрите, Василий, да, с точки зрения самой вакансии. Ну, я не буду перечитывать, да, то, что там написано в тексте, да, то есть там, наверное, просто несколько... Так меня слышно? Что-то у вас Слушно, как конечно, тихо да. стало. С -с Слышать, да? просто бывает такое, что <связь>, связь, связь не работает вдруг. Я сама с собой уже говорю, было бы печально. Вот, а, соответственно, по поводу позиции, да, то есть структурно ну как вы поняли да, то есть э, в отделе логистики эта вакансия расположена то есть э, какая есть коммерческий директор да, коммерческому директору подключается ой, господи, подчиняется руководитель как раз таки соения логистики вот непосредственно руководители, соответственно вот, э, Доминику уже подчиняется данная, э, данная позиция вот. на самом деле они вообще широко на эту позицию смотрят потому что здесь на самом деле, ну, как бы даже не опыт в логистике там, супер критичен потому что изначально да, то есть они даже готовы были посмотреть там, ну не бизнес аналитиков да, то есть ну, возможно там, каких то финансовых аналитиков да, вот, потому что в целом они как бы, ну, там, в том числе к своей какой то политикфике готовы обучать да, то есть им нужны да, ну, да, аналитики которые я же последние а -а -а. два года именно в финансовой дирекции работал. То есть формально да, да, да, да, да. Там у меня, может, написано, не написано в резюме, но именно у меня финансовая дирекция. Да, Нет, это я понимаю, да, поэтому говорю: то есть, им нужен, нужен именно аналитик, да, то есть, и, который может абсолютно по-разному, да, смотреть. То есть там аналитика в плане отчетности, аналитика в плане да, запуска новых проектов, да, то есть, это все, соответственно, специфика логистики, да, то есть, им важен важно, ну как сказать, наверное, бизнес-анализ, умение решения бизнес-кейсов, потому что, опять же, да, там, это, ну и соплачение вообще в целом, да, то есть это довольно э, фокусная история, да, потому что очень много чего там в связи с этим там, меняется, да, то есть это могут быть открытия таких, не знаю, там, новых РЦ, еще что-то, да, то есть там, опять же, там поставщики, там федеральные, федеральные, да, то есть поэтому, ну, как бы, аналитика в этом направлении это прям то есть, постоянно что-то меняется. то есть какие-то да, кейсы появляются, которые там, нужно там, просчитывать, участвовать в этом и так далее. Да? То есть, если говорить, там, ну, там, управлять запасами, планировать, прогнозировать уровень товарного запаса, да, там, контроль доступности товаров. Uh, там, аналитика по стоку, менеджменту, да, это все есть, но, соответственно, опять же, это uh, именно в формате там, uh, ну, разработки методологии, да там ну методологии цепочек поставок в целом, вот, потому что люди, которые, да, то есть там вот непосредственно занимаются, вот как у вас была позиция в эко, да, то есть там, ну, вот, условно там, до да, магазина, да, то есть это отдельный отдел, который там, ну, там, вот, операционкой как раз-таки занимается, да, то есть мы сейчас говорим, то есть именно о методологии. То есть, вот, ну, вот этих вот расчетов, да, там от, не знаю, магазинам, да, занимаются отдельными. Вот. Что еще делают в данном отделе? Да? там это как раз-таки да, прогноз подготовки логистического бюджета, там какие-то прогнозы по поставщикам. Вот. Про автоматизацию, опять же, да, там у них сейчас, ну, опять же, да, очень активно развивается направление вообще MBI. Вот, и они стараются, да, там все в общем это, это тоже оптимизируют все эти отчетности. Здесь скорее будет э, вместе с коллегами из отделов, да, вестись в взаимодействие, да, то есть это такие кросс-функциональные в основном функции. Э, вот. но опять же, да, там то, что у вас есть этот опыт, это на самом деле очень здорово. Вот. ну то же самое да там от какие-то совещания вот то что я говорил да там о, данный сотрудник является руководителем проект офиса в логистике да то есть какие- то если презентации для штаб-квартиры для совета директоров проводит именно вот. он. что еще не рассказала да то есть четыре человека здесь в подчинении вот на данный момент да то есть это два бизнес-аналитика и два сток менеджера то есть бизнес аналитики больше про какие-то кейсы расчеты модели да там стоп менеджеры да, там больше уже про управление э, там, э, товарными запасами. Вот, что еще нам, да, там важно, ну, я сказала, да, то есть, там, в принципе, нам важна важно, чтобы да, там сотрудник был таким очень, скажем, сильным аналитиком, но при этом, да, там, имел опыт управления людьми, потому что Метро, опять же, западная компания, у них очень сильная корпоративная культура, да, то есть, с точки зрения там, поддержки, развития сотрудников, да, то есть если mm -hmm. мы кого-то нашли, то а, как бы мы их все-таки да, дальше. Развиваем, и так далее. Uh, честно, когда вот 24 там, февраля случилось, тоже, да, там были, были моменты, да, то есть, но даже там вот с офферами старались максимально uh, полюбовно решать вопросы, да, некоторые вакансии там замораживались там, на, на, на месяц где-то, да, но как бы в этом плане они там, если с человеком определились, да, то есть они стараются там, максимально, в общем-то, доводить дело до конца. Uh, вот. Uh, что еще не сказал? С точки зрения инструментария, сразу скажу, да, то есть там у меня прям такой... Плотной информации нету, да, то есть, ну там условно с Excel они работают, да, то есть, там, не знаю, там в идеале там знания какого-то SQL, да, вот там, опять же, опыт построения там многофакторных моделей, вот опыт работы с BI в идеале, да, то есть, ну, в общем, про инструментарий, вот у меня очень такая сейчас, вот, на этом этапе такая поверхностная будет информация. Вот, вот, вот, наверное, как-то так. То есть, Правильно понимаю, до да, сексуальным совсем то бы все работает, то есть даже, наверное, спрашивать не буду. Да, разумеется, у меня как раз вот в подчинении был сотрудник, который из Metro Cash and Carry перешел, а до того, как устроился, вы видели Дорада, я тоже проходил собеседование в Metro Cash and Carry, uh -huh. там какой то больше в, в, в с розницей, там что-то такое с uh -huh. маркетингом, но нужно поднять эту историю. Да. Ну, понятно. Ну, в общем, вот, наверное, я там буквально там прокомментировала, да, то есть там по позиции, там, что еще в дополнении там мы обсуждали с коллегами, да, то есть это level 3 в компании, достаточно высокий уровень, да, там, сотрудника, вот, поэтому в любом случае там в плане собеседования это будет несколько этапов, вот, по э, условиям, ну, сейчас тоже обсудим, давайте, наверное, там, если у вас есть какие-то вопросы, да, там, по компании, по вакансии, вот, и потом, тогда, соответственно, уже условия тоже с вами обсудим там, по, по работе. Ну, пару вопросов. Как отражается на компании отсутствие сотрудника на данной позиции? Ну, ну сотрудник сейчас работает на данной позиции, вопрос переводит в другой отдел, поэтому... Ага, а в связи с чем? Ура, развитие, а, как, да. в связи с чем. Нет, да, я поняла, наверное, это подоплеку вопрос. Нет, там нет никакого антикризисного менеджмента, то есть все работает, все окей. Просто в метро, да, то есть, опять же, у них много очень проектной работы, и они, ну, то есть в метро обычно, да, там человек там приходит, и там все окей, все комфортно, обычно работают достаточно долго. Но вы сами понимаете, там, ну, там, работая, там, не знаю, 10 лет компании на одной функции, можно заскучать, да, они обычно ищут людей достаточно инициативных, заинтересованных вообще в развитии. Поэтому у них вообще очень часто бывают всякие кроссфункциональные передвижения внутри команды, внутри компании, вот, допустим, да, там какие-то, вот, как вы говорите, да, там, как какой-то там проекты вам дают кросс да, тут бывает, в общем-то, что это не только как именно в плане э, проектной команды, да, то есть, а может быть и передвижение, допустим, там в другой отдел, там немножко с другими фокусами. То есть они всегда, когда появляются вакансии, ну вот я скажу даже, да, там по этой вакансии, они в первую очередь посмотрели людей внутри, кто мог бы да, там, занимать эту позицию, опять же, да, там, там, в плане там, роста вверх, в плане роста, развития, скажем так, вшир, ну, вбок, я, я понял, да, на, в шиф, в пустотанный. То есть у нас в компании движение по карьерной лестнице, возможно, в двух направлениях, да, влево и вправо. Понятно. Угу. Вот. Хорошо. Значит, ну, да, вот, поэтому, угу. поэтому тут нет никакого антикриза, вся история, да, то есть там все работает. Вот, просто да, то есть человека переводят в другую функцию. Понятно. А какие задачи могут быть на испытательный срок? Ну, вот этот вопрос уж не ко мне, я, <смех> я, я рекрутер, вот, это, конечно, там, смотрите, уже там встреча с руководителем, с дневником, да, то есть там это будет обсуждаться, но я вам так скажу, да, то есть опять же, в метро они очень трепетно относятся к подбору, да, то есть у них, там ну, как я сказала, несколько этапов собеседования, да, то есть вообще на левел три у них также обычно предусмотрен асессмент, вот, то есть и, ну, как бы у них там, ну, что испытательный срок, что там после испытательного срока, в общем-то, ну, как бы все, все одно, да, в идеале, там, понятно, человек должен, там, первые, наверное, три месяца, полгода, да, там, входить так или иначе в процессы, поэтому, да, то есть, там, каких-то сейчас конкретных задач, да, там, что вот, на чем будет делать акцент, нам не говорили, да, то есть, это в общем, все, что прописано в вакансии, да, то есть, тут, наверное, с точки зрения, ну, в первую очередь, там, поддержания процессов, вот. ну и, соответственно, проекты, которые будут приходить, да, то есть тут это сложно спрогнозировать, да, то есть, там, ну и сейчас у меня там, на этом этапе точно такой информации нет. Есть, а с, там... сам руководитель, он в комп... именно, вы сказали, что в компании долго работает, а именно в российском подразделении он насколько давно работает? Насколько я помню, давно, да, то есть то вот честно время, у меня да. тоже там, я все-таки, да, то есть это ну, вот на следующую встречу, там, там, если будете готовы общаться, mm -hmm. вот это вот вы Валерии сможете задать вопросы, там Понятно. будет там, коротенькая встреча онлайн, да, то есть вот она как раз -таки на по команде, по каким-то там, таким моментам сможет вас там, уже сориентировать более конкретно, да, то есть я все-таки тут как внешний рекрутер, конечно, mm -hmm. прям доподлинно каждого, не знаю, я с Домиником, честно скажу, вам не общалась, там, у него сейчас очень-очень большая занятость то есть, ну сами понимаете, да, там логистика, supply chain сейчас так очень... Ну, то, то очень, то и это, очень активно и, везде задействованы. История не такая, что когда приходит новый руководитель, начинает под себя команду переформировать. Нет, то есть это другая А, история. нет, нет. Вот я, я, я в общем-то, вам сказала, да, в чем, в чем суть? Просто перевод сотрудника, да, там, кроссфункционально на другую должность и все. Ясно. Поэтому нет, он давно работает в компании, то есть и тут вообще вопросов, я говорю, тут тут нет никакого ни антикриза, ни там, поиска, там подбор команд, то есть, ну понятно, когда приходит новый человек, все равно там что-то будет отдельно анализироваться и так далее, да, то есть я, я думаю, ожидают, что и у этого человека, который придет, да, возможно, будут какие-то... Uh, как сказать, ну, там, новые идеи, там, проекты и так далее. То есть, это, в принципе, они готовы там поддерживать и так далее. То есть, ну, пока это mm -hmm. такой же вопрос отдаленный. То есть, ну, и руководитель, конечно, да, там, по своим каким-то там ожиданиям, там, и по кипяям, конечно, лучше сориентирует, чем я. Ясно. Чем... Yes, no? Вот. Ну не знаю, насколько на, на ваш вопрос ответил, но это правда, да, то есть лучше лучше же непосредственно посредством чтобы не было всяких там испорченных телефонов, ну и в общем-то да там глобальная такой прям глубокая информация там владение своим морфом. Честно. Угу. Вот, ну окей, в принципе, там, по, по вакансии поездка, давайте обсудим с вами, да, там по условиям вы с Женей обсуждали 300 плюс указом. То есть ну, можете сказать, то есть, это что? Это докладная часть, плюс нет, это сколько? А, то а, есть... а, а, смотрите, на рынке, вот по моим ощущениям, да, где-то вот для mm -hmm. данной позиции, которая, по сути, некий руководитель отдела, причем там mm -hmm. какие-то таких два направления, да, вот можно условно говоря, выделить. Вот, то это да, вот на рынке именно а, где-то примерно 300 там, тысяч, но я знаю, что вот по моему опыту в метро там чуть ниже рынка а, зарплаты, поэтому, наверное, там сейчас где-то порядка 280, может быть, я заблуждаюсь, да, как бы, может быть, у меня какая-то устаревшая информация там, а, вот, ну вот как-то так, да. Mm -hmm. Ну, понимание. смотрите, да, то есть давайте прокомментирую. там, ну с точки зрения нижней нижней рынка, да, то есть мы с метро достаточно давно работаем, там если говорить на там офисные позиции в целом они в рынке, то есть у них всегда есть определенная вилка они, ну честно, да, то есть они оценивают там человека в том плане, там его будущих задач, да, там его эффективности, ну и в том числе, да, там отклад, от, отталкиваться в общем от пожеланий сотрудника. То есть, если говорить там триста нет, в целом это в вилке. Да, то есть, ну в любом случае каким образом там по заработной плате это происходит, а мы прописываем ожидания кандидатов в резюме. Да, то есть, ну, в общем-то они уже исходя из этого тоже там в -то, собеседуют, да, потому что, ну как бы задача как-то сильно занизить там <заработную <плату> за заработную плату и так далее, да, то есть, естественно, нет. Вот, то есть, не обсуждают, да, там отталкиваются от ожиданий, вот по заработной плате, да, соответственно акцент, ну то есть, в принципе такла, да, то есть, плюс у них есть годовой бонус. Вот. то есть, ну, я честно сильно на него там не ориентирую, потому что это все-таки, да, там какая-то бонусная часть, вот. Но он тоже есть и плюс хороший достаточно социальный пакет тоже в метро, да, там со всеми компенсациями и так далее. Вот, поэтому я предлагаю, наверное, тогда писать в резюме 300 да. Ну, вот. Ну и соответственно, если там у вас всегда. есть там плюс минус какой-то люк да. для обсуждения, это естественно уже будет делаться на там, на финальных этапах. Да, то есть, если вы уверены, что это вилки, да, то можете да, написать. Да. Ну, то есть, я скажу так, да, это не, не нижняя часть вилки, не самая нижняя. Вот, но это да, это вполне вилки, они готовы это обсуждать. Но опять же, да, там, если бы сказали, там 280 300 ну, то есть, как бы, опять же, там это значит, что вы там определенную какую-то гибкость сможете там, в будущем, возможно, проявить. Вот, ну, там, если, если, если вдруг. Но, опять же, да, там, это уже такой вопрос. Вот. А, и, соответственно, территориально вы так на Беломорской, по-моему, да, да указываете? Да. Да. Угу. Ну, то есть, им до них добираться на Ленинградский на ну, часы удобно вам близко, будет да. Я там был физически, угу. но, ну, два года ну, назад. Да, на да, да, да. Угу. А вот с точки зрения удаленки, вот вы говорите, что вы сейчас, да, там больше на удаленки, то есть у, М -м. у них 4-1 график. Насколько к этому вообще Готовы. Морально, не знаю. Ну, морально. готов, почему нет? Ну, нормально, да, действительно критично. А, окей, в принципе, Василий, вы знаете, у меня больше, наверное, к вам вопросов нет, потому что, наверное, там уже по, по инструментам, по каким-то, да, там более глубоким историям, да, это скорее лучше обсуждать с руководителем. А, то есть я правильно понимаю, что вам интересно, вы готовы дальше двигаться? Да, да, конечно, да. Угу. Смотрите, тогда, соответственно, резюме направляем, ждем обратную связь. Вот я сразу скажу, да, обратная связь может некоторое время занять, да, то есть ну, то не завтра, не послезавтра точно, вот, потому что сейчас, завтра тоже у достаточно плотный график загрузки, вот. там либо через меня, либо через Евгению мы с ним вместе в команде работаем, да, то есть поэтому полностью взаимозаменяем, мы дальше уже там вас будем ориентировать, но я просто опять же, да, там, чтобы не было такого ощущения, что мы там мы с вами своим и куда-то пропали, действительно, да, там, ну, там не, не всегда там, оперативно может обратная связь приходить, да, то есть кандидатов, вот. но там, не, не супер быстро, к сожалению, бывает назначение, вот. мы, соответственно, дальше там, вас уже пригласим и и будем обсуждать по опциям, там, когда у вас будет возможность, да, там, ну, первое собеседование в любом случае онлайн, да, там собеседование с руководителем уже непосредственно в офисе обычно, да, там, при, при, желательно. Вот, но я думаю, вы же все равно сейчас продолжаете работать, да, да то есть ну, у вас ну, такой прям глобальной спешки нет, да? Никакой, да, нет. Вот, окей. Вот, тогда в любом случае на связи, если вдруг что, да, то есть там я всегда доступна в WhatsApp, там пишите, единственное, что на звонки не всегда могу отвечать, у меня такой прям довольно загруженный по встречам график, вот, но если что, там опять же Евгений может написать, без проблем. Вот, если вдруг у нас какие-то причины красивые появляться, да, то есть, в принципе, сможем даже, возможно, что-то интересное рассматривать параллельно, вот. <ган> наверное, там со своей стороны все рассказала. Если, опять же, там какие-то вопросы по процессам, пожалуйста, задавайте. А, а как давно там на данную позицию? А, Где-то, наверное, недели три назад. А, ну, может быть, там около... Наверное, да, наверное, недели три назад там пришла эта вакансия. То есть, ну, вот, когда они вышли на рынок. Так они до этого, вот, как я говорила, смотрели людей внутри. Угу. Ну, то есть, это тоже, возможно, какой-то, время <ган> не ну, где-то, да, где-то три недели, там, около месяца, может быть. Mm -hmm. Но просто, грузится опять же, в связи с высокой загрузкой руководителя, там, сейчас, там, не, не могу сказать, что прям оперативно, да, то есть. Mm -hmm. -то. Хорошо, Пока Окей, тогда на связи, очень приятно было с вами побеседовать, спасибо. Вот, и тогда будем ждать уже от коллег приглашения и дальше двигаться. Хорошо, договорились. Угу. Все, да, да, Василий, хорошего вам дня. Спасибо. До свидания. Uh -huh. Да, до свидания. До свидания.